Здравствуйте друзья, с вами Валерий Жуденко, сегодня я расскажу как зимуют пчелки в многокорпусных ульях Вот такой улик старенький у меня И семья здесь зимует в трех корпусах средних Вот здесь вот у нас пустой и вот здесь вот пустой Верхний пустой, это мне посоветовал мой давнишний клиент Он так практикует и очень доволен Я решил точно так же сделать Чем хорош такой вариант? можно в любое время посмотреть пчел, вот пчелки, я им положил сверху подкормку так называемую, потому что им было не дюжа хорошо. Чем хорош такой способ? Хорош тем, что пчелы рано не будут гнать расплод. У нас даже зимой мне некоторые пчеловоды говорили, что уже пчелы погнали расплод. Ну, у меня, наверное, несколько семей, пару, наверное, больше. Вот это начало волноваться, что-то у нее проблема. Я подложил ей сверху, вырезал сот. Ну, может быть, еще положу, потому что они уже его весь выбрали. И получается, что в любой момент можно поднять подкрышник и покласть туда подкормку, если нужно. А потом, когда уже... Наступит устойчивое потепление, просто взять, поднять этот корпус и сверху я кладу пленку. И полностью получается купол такой. Пчелы моментально начинают развиваться и выходит в весну нормальная сильная семья. Все, до новых встреч. Заходите на сайт самоделопчелова.ру, подписывайтесь на канал.